Покажи мне свой товар. Oh. Говорят женщины севера, моются раз в три месяца. Это правда? не так быстро. случилось чудовище чудовище из болот говорили мне что здесь дорога опасная а я не послушал и по мне меньше стена больше фактов что случилось как помочь и помни ведь моти за даром не работают ну собрался я к черным торговать Вдруг конь переполошился и понес. На колдобе не вылетел, и я скользил, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке. А мне и проверить страшно. Я подумал, может вы? Больше всего мне один сундучок важен принесите его очень вас прошу ладно скажу когда найду сундучок дам знать не торопись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 Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петра Сара как-то там еще. А, приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Не думаю, чтобы ваши дела волновали императора Имгыра.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 знает, что завтра будет. Болтаешься тут, словно говно в проруби. Добрая женщина, доведёт ли меня эта дорога до вези? Давай по -тво. Скорее уж до могилы. Высыхали, Рапишка, здесь грифон был Не торопись! Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Ты, Мыслов. Слышишь? Волки? Хотя нет, дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Я собираюсь на охоту. Где-то нашел нельфгаарцев, которых убил Грифон. А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ.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 Но Грифон их прервал.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 заказа на сковородку у меня еще не было ладно скажу поищу лучше подожди здесь на всякий случай Тех слева к у меня болит живот. Хм, Варвар. Сидел дьявол на трубе. Сама Самофон... пол. Опять мне косули деревца пообщипали. Следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах, наверное, не нильфгаарцы. грифона точнее то что от него осталось самка личинки в ранах уже вылупились значит она мертва по крайней мере неделю выходит второй грифон самец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 Жесткая кость густое оперение, королевский грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нельфгарцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Чертяка, змееглазик. Это я. На тех сливок у меня валит желудок. Тишь на полях нельгарской страны, Эмгир император наделал штаны. Кто тебя этому научил? Ну? Чешка. А слушай меня, внимательно. Никак Никогда не повторяй. Никому. И с чешка больше не играй. Но ведь чешка мой лучший друг. Чешка дурачок. А нас из него поубивают. Еще хоть раз тебя с ним увижу, ох ты пожалеешь. Все, все, все. Мужики начали ведьмака пытать. Кто у Да с чего бы? Даже атмы еще далеко.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 Бабка моя у тебя с Вперед, платва! Но он то Таким чип-чип. башку ты и Было такое. Только мальчик Давай. тебя казные глаза. Шевелись, Плотва. Говорят женщины севера, моются раз в три месяца.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 Сейчас удари! Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Человек всю жизнь учится. Только не ведьма. Иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в карчме. Он дрожит. Это место силы. Не торопись. 2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 Я в платве. Ты слышала бригаде в Рике? Какие, как ты там служил? Нет. Шевелись, платва. Стоит ли плотва но Енифер в зиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг Сейчас скандал будет Значит, пора собираться. Угу. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться хоть в этот раз. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь. Нельзя тут тимирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят, что ты шлюха Нильфгардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Гренли, ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине Пусти. задохнулось. Что? Не боишься гнева божьего? Не боишься, сука? <с María> <плод <Visual> <плоденCline> <плоденCline> Оставь. Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют, правда? Что вам император обещал? Выродки, землицы, как эльфам в той войне? Убирайтесь, все. Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Они уже не отступят. Вижу. Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Лицо-то у него! Боги! Уходите и не возвращайтесь! Ну вот и все невмешательство. Пойдем. начали сплошные отговорки и как всегда енифер ну как я получила донесение что в белом саду появился ведьмак я знала что это ты что ты ищешь меня я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нельфгардского эскорта. Я не ферн. Не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но в Изиме седлайте коней. Можно поговорить и здесь. Здесь прекрасные сады. Сейчас все в цвету, так что трупный запах почти не слышно. Заманчивое предложение. Но, к сожалению, я должна сказать нет. Видишь ли, в Изиме кое-кто тебя ждет.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 Я не отказалась, хотя могла бы. Ну, хорошо. Можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильфгарда, сеньор Миттины, Эббинга и Гимеры, суверенно Заира и Виковара наверняка сочтет это за честь. А ты? А я поеду в другую сторону сдается мне что император приглашает только тебя кроме того у меня есть чем заняться каэр морхен помнишь помню спасибо за помощь и до свидания у тебя конь быстрый не жалуюсь а почему ты спрашиваешь я хочу вернуться за крепкие городские стены так быстро как только возможно Давно снилось. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала, а потом. Что?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 Кладвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильвгарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись пши. Я долго был в дороге. А, неважно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. А также ответить на несколько вопросов. Ваше превосходительство. Не знаю, подходящий ли сейчас момент? Трудно найти более подходящий. Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле. Морвран Воркис, командующий дивизией Альба. Прежде чем ты предстанешь перед Императором, Ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения. Это лишь необходимая формальность. Разумеется, бумаги должны быть в порядке. Итак, Геральт из Ривии. Место рождения неизвестно, родители неизвестны, возраст неизвестен. Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Фольтест приказал нам очистить дорогу. Парень подвернулся под руку. О, убийство наследника Лавалетов не произвело на тебя впечатления. Впрочем, если тебя называют убийцей королей, то какое значение может иметь какой-то там барон? Далее. Затем ты спрятался в очаровательном флотзаме и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира.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 Ты был там, и снова вмешивался в дела сильных мира сего. Поскольку сильные мира сего заточили три Миригольд, вы должны знать, что этот человек мне близок, а я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь благодаря тебе в распоряжении Родовида целый капитул чародеев. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль.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 В бумагах все должно быть точно. Хм, ну что же, в интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы. Даже с ведьмаками. Этот союз расторгнут навсегда. Я убил лето в Локмуине. До нас доходили такие слухи. Вот и хорошо. Ты избавил наших агентов от работы. Грязный и трудный. Это, кажется, все.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 И удачной аудиенции. У меня такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае я предложил бы вашей милости сюртук, фраг или, возможно, смокинг. Сейчас же, внимание вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. черный черный и черный мы в нильфгарде не любим кричащих цветов ваша милость дайте знать когда вы выберете одежду